В сегодняшнем видеоуроке мы рассмотрим э, то, как создать здоровье, э, систему здоровья и передавать всю информацию в виджет э, разными способами. Итак, давайте приступим. Э, это проект стандартный, у третьего лица. И давайте перейдем в blueprint. здесь, это нам не понадобится и это нам не понадобится так, что нам нужно сделать во-первых, нам нужно создать переменную health так, тип переменной float и также нам нужна переменная max health для того, чтобы мы могли регулировать максимальное количество здоровья Итак, что нам теперь нужно сделать? Когда мы имеем переменную, мы можем уже создать виджет и передать значение этих переменных в виджет. Давайте создадим виджет UserInterface blueprint. Назовем его BaseHat Откроем его И здесь мы можем Первый вариант это Текст Взять текст давайте я его закреплю нижний правый угол к примеру там 100 и 100 вот так 100 и 100 по центру давайте сделаем размер 45 и выставим его сюда так и как мы передадим информацию uh, так мы можем сделать байнд bind, create binding давайте get текст held назовем его и уже исходя из этого мы можем uh, делать каст касту player брать player character и уже доставать get health и get max held после чего нам нужно health разделить на max held это нужно для того чтобы мы получили правильное значение но это работает только в случае с прогресс-барами поскольку прогресс-бар использует э, всего лишь единицу значения и если мы разделим 100 на 100 то соответственно мы получим единицу и будем э, работать с ней а не с числом 100 э, поэтому если мы используем текст то нам э, так делать абсолютно не нужно во первых я хочу сделать формат текст формат текст и здесь мы в фигурных скобках в объем то есть held снова открываем фигурные скобки поставим ну к примеру черточку закрываем открываем и макс held и закрываем. Жмем Enter. У нас появляется наше значение, куда мы можем уже все подключить. Сюда я подключу формат текст формат И здесь нажму пробел. Выберу черточку. И снова нажму пробел для того, чтобы у нас были отступы между нашими значениями. Дальше мы просто подключаем Health и подключаем Max Health. таким образом мы передаем информацию нашему виджету и теперь давайте на event begin play мы создадим виджет create виджет здесь у нас player controller выбираем base hat. И жмем ADD Viewport. То есть показать на экране. И теперь когда мы нажмем старт, у нас будет 0 из 0. Поскольку у нас не указано количество здоровья. Поэтому у нас будет 0 из 0. Если мы укажем Max Health 100 и Health 100 Compile play то у нас будет 100 из 100 здоровья и также мы можем сделать небольшой дебаг к примеру на 1 мы будем брать наш held минус и записывать снова в held и к примеру, мы будем минусовать минус 15 Compile сейф И теперь, когда мы жмем единиц, у нас уменьшается наше здоровье. Единственное, что видите, мы можем постоянно уходить в минус. И это не есть хорошо. Как мы можем это все ограничить? Я думаю, мы это ограничим позже. Либо же, нет, давайте сразу сделаем это все. Вот так, как бы лучше сделать? Давайте add Либо кастомный, либо не давайте сделаем функцию. Функция. Calculate health, где мы будем проверять, если get, если health меньше 0 бранч. то мы устанавливаем help 0. То есть мы не уходим в минусовое значение. Если больше 0, также мы должны сделать help. Если больше 100, бранч. так то мы устанавливаем 100 это нужно для того чтобы ограничить э, наши значения хотя мы можем сделать так если health больше max health то в health мы подаем max health это в том случае если у нас max health будет к примеру увеличиваться при каких-то обстоятельствах то есть к примеру какой-то баф на здоровье там, к примеру, вместо 100 становится 200 и тому подобное. Так, если true, то мы передаем значение из max health. Так, теперь мы сюда ставим ретер not и получаем вот такую функцию ограничения, то есть у нас не может быть меньше нуля и у нас не может быть больше чем max health, да? И теперь мы перейдем в OneGraph. Давайте выставим Calculate Health. И делаем... Единственное, что... Мы можем сюда дамаг поставить. В принципе. А мы можем сделать его отдельно. Так, я думаю, мы сначала делаем... Damage, то есть Health get минус флот примеру минус 16 давайте чтоб нечетная и запишем сразу health записываем то есть мы наносим дамаг и делаем просчет нашего здоровья жмем единицу 84 68, 52 36 24 0 видите у нас меньше нуля никак не может быть то есть ноль и соответственно если у нас равно нулю то мы можем сделать print string да и вывести у нас dead. Так, так и сделаем его цветом красным окей okay. нажмем play 1, 2, 3, 4, 5 И у нас Dead Как мы видим, мы мертвы То есть функцию смерти мы уже можем сюда На место этого пресс-ринга поставить И уже убивать нашего персонажа Также Также это будет работать с плюсом Ну, по крайней мере, должно так работать Давайте выберем 2 Сделаем все то же самое Единственное, что у нас здесь будет плюс флот, да, к примеру, там 25, не знаю, ну, 25 не пойдет, давайте, 23. Так, к примеру, да, мы отнимем до 36, и теперь мы будем добавлять, и мы больше 100 никак не можем получить. И, соответственно, мы также можем сделать print string где у нас будет full так туда full held. так и цвет у нас давайте будет зеленый И, соответственно, если у нас Full Health, мы можем, к примеру, делать булевую переменную, для того, чтобы мы не могли больше использовать аптечки, к примеру. Либо же какие-то поинты для здоровья. Мы можем отнять у нас до нуля. У нас показывают Dead. Мы можем добавить нас до 100. И у нас будет Full Health. И также отнять Full Health. То есть вот таким образом мы ограничили наше здоровье при нашем дамаге так теперь давайте еще один вариант мы сделаем следующий вариант у нас есть такой давайте как раз сделаем это с прогресс баром так перейдем байс хат и в здесь мы можем сделать следующее мы можем подать переменную character тип переменной сделать соответственно у нас character. и сделать ее открытой и expose on spawn и так это мы оставим это пусть будет как и первый пример и добавим теперь прогресс бар так come on прогресс э, бар ну, давайте мы его выставим сюда в другой угол сделаем примерно таким. Так, процент. Цвет. Здесь убираем цвет. Ставим, не знаю, белый. Так, либо же... Ну давайте поставим. По стандарту. Красное здоровье. Так, выставляю сюда. И теперь на percent мы делаем create binding. Так, у нас held. Это второй вариант. И поскольку у нас есть character, да, то мы можем уже брать эту переменную get character. Брать у нас get health и get max. Health. так как я говорил ранее что у нас прогресс э, бар использует от 0 до 1. давайте это посмотрим видите у нас максимальное значение 1, соответственно минимальное 0. То нам нужно хелт разделить на макс хелт и подать в percent. и теперь при спавне э, нашего виджета как мы помним у нас здесь был только овнинг плеер а теперь у нас также появилась переменная character куда мы подаем self то есть себя и таким образом мы при спавне виджета передаем ссылку на своего персонажа для того чтобы не делать каст то есть мы спавним виджет передаем персонажа и уже в виджете мы имеем информацию о персонаже и передаем held max held наш прогресс так теперь нажмем play как мы видим у нас 100 и 100 и также у нас заполненный прогресс бар давайте мы отнимем на единицу у нас 84 68 и как мы видим мы можем до нуля прогресс бар добить и также двойка у нас увеличивает здоровье то есть все работает прекрасно и без каста то есть мы теперь можем спокойно перейти в этот каст. И здесь вместо каста на нашего персонажа просто подать нашу переменную персонажа. Таким образом избегая в каждом байде и вообще в принципе в этом виджете избегая касты на нашего персонажа. Можно конечно сделать Event Construct один раз каст, но все равно это будет немного не так. И как мы видим, у нас все работает без каста на персонаж. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Если есть желание поддержать канал, ссылочки будут в описании. И также ссылка на наш дискорд тоже в описании. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!